Года в Москве провели весьма необычное мероприятие Некрополь-2022, форум выставку ритуальных услуг. Гости наблюдали за конкурсом на лучшую похоронную бригаду, фотографировались с юношей в гробу, а также стали зрителями шоу-показа траурной моды. Желающие даже прошли курсы повышения квалификации. Ты знаешь, так С СМИ такие события в России сегодня особенно актуальны. Российский бизнес похоронных услуг переживает невиданный подъем благодаря поддержке государства. Сначала помогла правительственная политика по борьбе с коронавирусом. А с 2022 года помогает уже российская внешняя политика. Причем в последние дни все активнее. Скажем, число могил на кладбище ЧВК Вагнера в Краснодарском крае выросло в 7 раз за два месяца. В декабре места для захоронения вагнеровцев закончились. По словам местных, всего за три дня на новом участке в городе Бакинская появилось около 50 новых могил. На курсах по подготовке тел умерших нет отбоя от желающих, рассказывают представители отрасли. Число заявок выросло в 6-7 раз. Наиболее предприимчивые сразу сориентировались, что на нынешней политике российского руководства можно неплохо подзаработать. При этом, чем дольше идет война, тем сложнее так называемым похоронным мейкапером работать. Сначала были в основном пулевые ранения, часто снайперские. Потом пошли крупнокалиберные. После стало много минометных и осколочных ранений. А затем появились последствия ракетных ударов. «Хаймарс» — это большое количество мелких осколков, прошибающих все на своем пути, как дуршлаг примерно. Опытные ритуальщики стараются придерживаться модных тенденций и даже создавать новые. Так, родственникам погибших в Украине оккупантов предлагают нанести на гроб или траурную плиту символику путинской войны, латинские Z или в. Кроме того, в последний путь вояку можно отправить в оригинальном саркофаге, раскрашенном в камуфляж. Называется такая модель «защитник». На рекламных объявлениях цинично указано «доступно к предзаказу». В связи со все новыми жестами доброй воли в России быстро заканчиваются необходимые гектары, а число крематориев растет в геометрической прогрессии, отмечают расследователи инсайдера. Представители индустрии ощущают проблемы в связи с санкциями.